Всем привет, с вами Шнепер и я в этом видео покажу как пользоваться программой VirtualBox. Ссылка будет под видео на, на VirtualBox и на диск. Вот, это, вот она эта программа. Итак, давайте зайдем в него, в нее. Вот сейчас все полноклассно. Так вот она, она у нас. Так нажимаем, вот скачали все, запустили, вот нажимаем создать. Ну вот тут можно другой Windows вот вот это про вот, вот так мы Microsoft Windows выбираем. выбираем Windows ну тут можете разный Windows выбрать я буду семерку выбирать ну и пишем тут любое название там не знаю, Mono, например Next, нажимаем дальше. Тут сколько памяти вам рекомендуем? Я сделаю вот так вот. Вот так вот, да. Нажимаем опять Next. Так, создаем виртуальный жесткий диск. Так, ну, это все по умолчанию. Next. Ну, а тут тоже какой размер будет диска? Так, вот такой хватит создать. Все. Так, все. Потом нажимаете настроить. Так, вот. И какая версия? сегодня не снимаем. Так вот, <coughs> нажимаете носитель. Так, <coughs> сюда нажимаете, пусть где нажимаете на такой диск. Выбрать образ оп оптического диска, нажимаете сюда. Так, и ищите, где у вас Windows. Так, я не знаю, где у меня Windows. Ну, короче, ссылка будет под видео на Windows. Спасибо за просмотр. Всем удачи. До свидания.